Здравия, друзья! С вами снова Залевский Денис, представитель правовед Сибири в Иркутской области. И продолжаем освещать на видео нашу методичку, которую, как я уже говорил, будут получать все, кто заказал документы на восстановление паспорта СССР у нас на сайте. То есть в настоящее время ведутся работы на сайте, чтобы эту методичку добавили программисты к документам, высылаемым. Но пока что это не сделано. Обращайтесь. Все, кто делал запрос на документы по восстановлению паспорта, я буду вам отправлять ее в ручном режиме. В любом случае мы с вами устанавливаем связь по почте, по другим контактам. Любым удобным способом я вам ее отправлю. И в прошлый раз мы дошли до 13 пункта. Службы РФ, суды, МВД, приставы и так далее. Сейчас с него мы и продолжим. Госслужбы РФ не имеют юридической силы. Принцип действия с любыми службами и их представителями сводится к двум пунктам. Пункт первый. Требование документов, подтверждающих статус судьи, полицейского, гаишника, судебного пристава, налогового инспектора. ПСБшника, налоговика, представителя пенсионного фонда. Проверка соответствия печати ГОСТу 51511. Смотри пункт 1 методички на удостоверениях, бумагах и так далее. А также можете просто набрать в интернете, в поисковике ГОСТ о гербовой печати 51511. Вам выйдет вся необходимая информация. Наличие документов в соответствии с их законом для судей и закон о судьях приставы закон о приставах подтверждение гражданства РФ. все представители служб должны быть гражданами рф но граждан рф нету смотри пункт мы граждане ссср документы подтверждающие предостав... так представлять юридическое лицо регистрация юрлица наличие указов президента законов подписанных президентом оформленных в соответствии с гостом документы подтверждающие личность Право требовать документы нам дано Конституции РФ. Согласно Конституции РФ, статья 2, я являюсь человеком и имею высшую ценность. Согласно Конституции РФ, статья 3, я являюсь единственным источником власти и суверенитета. Согласно, статьи 24.2 Конституции РФ, я имею абсолютное право требовать документы от любых лиц, затрагивающих мои права и свободы. Поэтому вы имеете право требовать от судьи следующие документы. Подтверждение своего гражданства СССР. Смотри пункт «Мы все граждане СССР, поэтому законы РФ на меня не действует. Итак, как только на горизонте появляется организм в форме, мы начинаем требовать у него документы, и любой отказ – это признак заинтересованности и преступления перед Конституцией. О судьях. Статья 119 Конституции РФ. Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет,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 В Российской Федерации. Смотри свидетельство о рождении или по факту смены гражданства. Смотри гражданский паспорт РФ. На основании федерального закона от 31.05.2002 года, номер 62 ФЗ, о гражданстве Российской Федерации, мы все граждане СССР. Из вышеизложенного, так, а также... Так, так, так, сейчас маленько его уменьшим... Угу. Из вышеизложенного, а также согласно закону РФ от 26 июня 1992 года, номер 3132-1 о статусе судей в Российской Федерации следует, что, чтобы лицо, называемое себя судьей, имело право совершать процессуальные действия от имени Российской Федерации, такое лицо обязано подтвердить право быть судьей РФ. Согласно Конституции РФ статьи 2, я являюсь человеком и имею высшую ценность.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 Предъявить постановление Верховного Совета ССР или Союзной Республики в составе СССР с датой выдачи до 26.12.91 года от имени РСФСР СССР на право смены гражданства ССР. Предъявить оправдательные документы, чье гражданство насило с 26.12.91 года по 31.05.2012 года. Так, ага. Предъявить заявление на предоставление гражданства РФ, предъявить документ соответствующего ведомства, подтверждающий решение о присвоении гражданства РФ, предъявить документ, удостоверяющий статус судьи за подписью лица, имеющего на эти действия необходимые полномочия при условии наличия у него гражданства РФ, предъявить документ о высшем юридическом образовании, предъявить документ, подтверждающий стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет. Предъявить документ, подтверждающий отсутствие учета в наркологическом диспансере по месту регистрации в связи с лечением от алкоголизма, наркомании и токсикомании. Справку. Предъявить документ, подтверждающий отсутствие учета в психоневрологическом диспансере по месту регистрации в связи с лечением хронических и затяжных психических расстройств. Справку. Предъявить доверенность на право представлять организацию наименование суда, в котором работает данная судья, согласно статьи 185 ГК РФ или предъявить учредительные документы такой организации, позволяющие действовать этому лицу без доверенности, предъявить доверенность на право выносить решения от имени Российской Федерации или предъявить учредительные документы такой организации, позволяющие действовать этому лицу без доверенности, предъявить документ на территорию на которую распространяется законодательство Российской Федерации, предъявить документ на происхождение власти и суверенитета от кого, кем и когда получены на, на каких условиях и на какой срок на конкретной территории. Непредоставление указанных в списке документов будет свидетельствовать о нежелании лица рассматривать дело на основании закона и вынести законное решение. Нежелание лицом, называющегося судьей, рассматривать дело на основании закона свидетельствует о личной заинтересованности такого лица в исходе дела, а также вызывает сомнения в его объективности и беспристрастности. В соответствии с пунктом 1 статьи 16 ГПК РФ, мировой судья, а также судья, не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности и беспристрастности. О приставах. Сейчас опять уменьшим. Образец. На основании статьи 24.2 Конституции РФ. Статья 13 ФЗ от 21.07.97. Номер 118 ФЗ о судебных приставах. Требую. Ого. Так, секунду, секунду. Предоставить копию судебного приказа от ну, там, числа, да, какой у вас там имеется да, на судебном приказе. На основании, да, на основании чего было возбуждено исполнительное производство. От такого-то числа. Номер исполнительного производства. Предоставить копию постановления о возбуждении исполнительного производства. Предоставить исполнительный лист. Номер исполнительного производства от какого числа, судебный приказ, от какого числа, номер его. Предоставить с ИФНС официальную выписку из ИГРУ, в которой на основании статьи 5 пункта 1 под пункта 0 НФЗ номер 129 от 08.08.2001 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в которых в которой должны содержаться либо отсутствовать организационно-правовые сведения об отделе судебных приставов расположенных э, ну тут на примере да вот в трусовском районе города астрахани то есть а у вас э, по месту где у вас расположены ваши приставы по адресу который также присутствует у вас на юридическом лице либо филиале или представительстве обособленные подразделения Статья 55 ГК РФ. Официальная выписка из ЕГРЮ с ФНС должна быть заверена печатью и личной подписью ответственного должностного лица межрайонной ФНС. Какая у вас там находится? Ну, в нашем случае ФНС номер 5, город Астрахань. И руководителя структурного подразделения Трусовского района отдела судебных приставов. Город Астрахань, опять же. Предоставить надлежащую заверенную копию доверенности выданную руководителем УФССП по Астраханской области, там Мамонтовым АЭС, да ну, на этом примере так, у вас будет по-своему. На имя судебного пристава исполнителя структурного подразделения Трусовского района отдела судебных приставов, город Астрахань, улица Горская, 15, Расщепкина ВВ. Согласно информации из выписки Игрюл, дающая ему право действовать от имени юридического лица, предоставить копию оригинала федерального закона от 21.07.97 номер 118 ФЗ о судебных приставов, регламентирующего правовую деятельность и подтверждающей законные полномочия судебных приставов с наличием, подписки, с наличием подписи президента РФ Ельцина БН согласно унифицированной системе документации. Требования к оформлению документов ГОСТ 6.30.2003, пункт 3.9, пункт 3.19, пункт 3.22, предоставить копию оригинала федерального закона от 02.10.2007, номер 229 ФЗ об исполнительном производстве, регламентирующего правовую деятельность и подтверждающей законные полномочия судебных приставов, с наличием подписи президента РФ Путина В. Согласно унифицированной системе документации требования к оформлению документов ГОСТ 630-2003. пункт 3.9, 3.22. Предоставить копию оригинала федерального закона от 17 декабря 1998 года номер 188-ФЗ о мировых судьях в РФ с наличием личной подписи президента РФ Ельцина Бориса Николаевича. Согласно унифицированной системе документации, требования к оформлению документов Гост 630-2003 пункт 39319 22 на основании которого в ФЗ мировых судьях выносятся судебные приказы и решения, на основании которых впоследствии возбуждаются исполнительные производства. Предоставить копию документа, паспорт, удостоверяющий личность должностного лица судебного пристава исполнителя которая возбудила исполнительное производство в отношении меня. Согласно указа президента РФ от 13.03.97. Номер 232. Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ. Служебное удостоверение судебного пристава не входит в список документов, удостоверяющих личность. На данный момент личности данного лица не установлено. Или так предоставить копию гражданского паспорта для идентификации личности пристава такого-то согласно указа президента РФ от номер 232 об основном документе, удостоверяющем личность гражданина РФ. Служебное удостоверение судебного пристава не является документом, удостоверяющего личность. На данный момент личность судебного пристава такого-то не идентифицирована. Если паспорт дадут, копию ну а вдруг всяко бывает сразу так сейчас опять уменьшим сразу в полицию и прокуратуру с требованием провести экспертизу на предмет соответствия размера печати с гост 51 511 2001 предоставить надлежащую заверенную копию оригинального бланка присяги с личной подписью на бланке присяги судебного пристава исполнителя такой-то Федеральные законы 21.07.97 No118 ФЗ судебных приставов, статья 3. Судебный пристав является должностным лицом, состоящим на государственной службе. При вступлении в должность судебный пристав приносит присягу, предоставит надлежащий заверенную копию справки СУМВД по Астраханской области, ну, у каждого по своей области, либо краю, подтверждающий факт отсутствия судимости судебного пристава-исполнителя такого то Федеральный закон от седьмого номер 118 ФЗ о судебных приставах, статья 3. На должность судебного пристава... Так, стоп, куда этому тут мотанулись? В ПДФ интересно, так документы листаются... Берут, куда-то выплывают, исполняют. Сейчас, прошу прощения. Вот. На должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, который был осужден за преступление по приговору суда, вступившему в законную силу. Имеет судимость, либо имел судимость, которая снята или погашена, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, либо прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным раскаянием. 12. Предоставить надлежащую заверенную копию официального... Да елки палки. Что такое, блядь? Предоставить надлежащую заверенную копию официального итогового протокола избрания, наделения в соответствии с основами конституционного порядка через выборы или референдум от источника власти, то народа. Статья 3, статья 10 Конституции РФ. судебными полномочиями лица вынесшего 18-го ну, какого-то там числа, да, судебный приказ, номер такой-то от имени Российской Федерации, либо получившего судебную власть от лица, которое через выборы или референдум было наделено судебной властью, предоставить основополагающие первозначимые юридические документы, подтверждающие образование и признание государства Российской Федерации, в соответствии с международными нормами права в качестве суверенного государства, как, как субъекта международного права и геополитической реальности. А, как следствие, дающие вышеперечисленным должностным лицам законное право действовать на основании доверенностей, выданных руководителям УФССП по определенной области, а, как от имени юридического лица, так и от имени Российской Федерации. Предоставить мотивированное письменное объяснение, почему и на каком основании, на странице 1 Федерального закона от 21.07.1997, номер 118 ФЗ о судебных приставах, и на странице номер один Федерального закона от 02.10.2007 номер 229 ФЗ об исполнительном производстве. Копии взяты с официального сайта президента РФ Путина. Ну, вот тут ссылочка на официальный сайт. Она активна, мы видим, да? Предлагается. Указан, присвоен штрих-код Государства США. Штрих-код 210. Страна, США и Канада. Национальная организация ИАН УЦЦ, УЦЦ, USA и Канада. Штрих-код. Да елки палки, а. Штрих-код 460-490, страна Россия, национальная организация, ЕАН, УКК, УНИСКАН, ЕАН, РАС, РАША, РАШИН Предоставить мотивированное письменное объяснение, почему и на каком основании структурному подразделению Трусовского района отдела судебных приставов города город Астрахань, там улица Горская, 15, на иностранном официальном сайте HTTPS WWW зарегистрирована как коммерческая фирма, которой присвоен данс номер. Копия интернет-страницы прилагается. Нужно дописать краткое описание о UPIC и DUNS. Так. Предоставить надлежащие заверенные копии документов из УФМС, заявление, справки, подтверждающие факт, как выхода из гражданства СССР, так и получение в соответствии с нормами законодательства СРРФ о гражданстве пристава Расщепкиной ВВ в данном случае. Федеральный закон от 21.07.97 номер 118 ФЗ о судебных приставах. Статья 3. Судебным приставом может быть гражданин Российской Федерации. Предоставить статья 3 пункт 3.1 ФЗ от 21.07.97 номер 118 ФЗ о судебных приставах, копию, надлежащей заверенной медицинской справки с наркопсихдиспансером, копию, надлежащей заверенного акта результатов проведенного психофизиологического исследования, тестирование на предмет употребления наркотических средств психотропных веществ, наличие у пристава расщепки на ВВ алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости, в частности никотиновой. Федеральный закон 21.07.97, номер 118 ФЗ о судебных приставах, статья 3. При назначении граждан Российской Федерации на отдельные должности Федеральной службы судебных приставов проводится психофизиологическое исследование, тестирование на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличие у них алкогольной, наркотической или иной токсической зависимости. Все эти требования так или иначе крепко привязаны к презумпции невиновности. Статья 1.5 КОАП РФ и статья 49 пункт 3 Конституции РФ. Коллекторы. Если вам позвонил коллектор или банк, то не паникуйте. Это всего лишь его работа. Спокойно, внимательно и не перебивая, вы слушаете. А потом также спокойно и уверенно ответьте. Уважаемый, вы утверждаете, что вы являетесь сотрудником такого-то банка. Но, к сожалению, при разговоре с вами по телефону я не могу вас идентифицировать, потому что не вижу ни вас, ни ваших документов, ни вашего удостоверения, ни доверенности, ни лицензии на право заниматься данным видом деятельности, ни документов, на основании которых вы предъявляете претензии. Поэтому перед тем, как сделать очередной звонок, я убедительно прошу вас сделать следующее. Можете записать, а то, боюсь, сразу не запомните. А, так, так, так. Запомните. Для того, чтобы, вам, чтобы обращаться с какими-то претензиями и требованиями, вам сначала нужно изучить статьи нескольких законов, а именно статья 26 ФЗ о банках и банковской деятельности, часть 2, статья 183 УК РФ, пункт 3, статья 857 ГК РФ, статья 15, Закона РФ от 07.02 года, 92 номер 2300-1 о защите прав потребителей. Статья 168 ГК РФ, часть 1. Статья 422 ГК РФ. Статья 438 ГК РФ. Статья 441 ГК РФ. Статья 445 ГК РФ. Статья 819 ГК РФ, пункт 1. Статья 846 ГК РФ. Статья 167, пункт пункт 1. ГК РФ, пункт 2, статья 167 ГК РФ, статья 820 ГК РФ, статья 807 ГК, статья 17, пункт 2, ЗОППД. А также я предупреждаю вас, что в случае повторных звонков, исходящих от вас или от сотрудников вашего банка, ведомства, а также приезда по моему адресу проживания, Данное действие будет расцениваться как вымогательство. И вы или сотрудники вашего банка-ведомства будете привлечены к уголовной ответственности на основании статьи 163 Уголовного кодекса и до свидания. Наш телефон стоит на прослушке и записывает все разговоры, которые будут привлечены на суде. Мое право вас об этом предупредить. Если атакуют банки или коллекторы, говорите им, что записываете. И пишите все на диктофон. Если имеется или на телефон, спрашивайте поочередно наименование организации, и ИНН организации, УГРН организации, номер лицензии организации, а если сам банк, то номер лицензии на выдачу кредита, полностью ваше ФИО, ваша должность, номер доверенности, от чего лица он выступает, ФИО руководителя, номер свидетельства о постановке на учет в качестве оператора персональных данных, звонящего. Паспортные данные. В конце. Договор-то я заключала с банком, с вами-то я договор не заключала. По закону РФ банк должен уведомить меня о переуступке моего договора под роспись. Спрашиваешь его у них или копию его с твоей подписью на почту. Если они еще не отстали, вежливо отправляешь их в суд. Пожалуйста, подавайте в суд, пусть все будет по закону. Затем запрашиваешь письменно у них эти доки, из-за непосред... из непредоставления иск на возмещение морального вреда, там убытков, понятно. Говорите, что в случае, если в течение указанного выше срока, с момента получения данного письма, вы не предоставите выше запрашиваемые документы, мы будем вынуждены обратиться в суд с исковым заявлением и в правоохранительные органы с требованием о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, и вымогательства с вашей стороны, а также в случае повторных звонков, исходящих от вас или от сотрудников вашего ведомства, а также приезда по нашему адресу. Проживание. Данные действия будут расцениваться как вымогательство и самоуправство. Статья 159, 163, 330 Уголовного кодекса РФ. Почему не платите? За что? Был обмен обязательствами. Договор равно деньги. Чем? Билеты Банка России не являются деньгами. Нет Герба РФ, надписи Государственного банка о том, что они обеспечены. Кому? Банк России принадлежит не Россия, а иностранному государству ФРС. И служит для выкачивания денег и народных богатств за границу. Не бойтесь, банки будут звонить. Внушите себе, что вы ничего им не должны. Научитесь с ними общаться. Ни у кого в РФ нет прав ни на что и ни на кого. Ваша задача – отстоять любой ценой свою гражданскую позицию и, право, и права граждан СССР. РСФСР. Хватит уже выстилаться, наклонять голову, преклонять колени перед РФ. Если вы тут допускаете даже мысли о том, что они правы, то нет смысла даже писать бумаги, так как мысль материальна. Хотите выиграть дело, вы должны осознать, что вы правы и идти до конца. Тогда будет победа. Вам звонят и долбят мозги лишь потому, что вы бездействуете, проявляете пассивность и позволяете так поступать с вами. Если бы вы их долбили документами, проверками, возбужденными делами против них, исками в суд, то от вас уже давно бы все отстали, отказались бы иметь с вами дело. Согласен полностью. Такая же схема действия с любыми органами и службами. Так, мы дошли до следующего пункта «Зачем это все?». На этом мы завершим данный ролик. Он у нас и так получился большим. В конце я хотел бы сказать этого ролика, что, друзья, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями, с подписчиками ваших каналов. Распространяйте его и повышайте свою правовую грамотность. До новых встреч.